В последнее время, я часто думаю над фразой, народ заслуживает свою власть. Вот интересно, сколько раз я говорил вам о том, что люди, окружающие нас, это идиоты. Сколько раз я говорил вам, что цивилизации не существует, что это регресс, и люди не меняются. Они как были баранами, так и ими и остались. Сколько раз я говорил вам, что... Отключи электричество, и через пару месяцев люди начнут жрать друг друга. Что люди не смотрят на пару шагов вперед, что люди плодятся, не воспитывая своих детей, берут кредиты, подписывают бумаги, не читая их. Верят в макаронного бога, совершенно не задаваясь вопросом о том, что это невозможно. Это физически невозможно. И раз уж мы живем в физическом мире, то о какой духовности может идти речь, если еще никто никогда не доказал существование души, каких-то биополей и всего остального. Это все фантастика. Существует огромное количество фондов, которые предлагают огромные деньги за то, что вы докажете свою особенность, за то, что вы расскажете или покажете что-то уникальное, какие-то сверхспособности. Ну, или наличие чего-то несуществующего. Вы понимаете, о чем я говорю? Я уже год э, периодически живу в новом микрорайоне, где красивые такие стеклянные высотки зеркальные, где широкие огромные тротуары, где ну, довольно интересная инфраструктура. И все это позиционируется как жилье нового уровня. Как бы типа, знаете, как у нас любят говорить, элита, там, богатые, все такое прочее. И вот э, год буквально прошел с того момента, как я там стал проживать, и я с каждым днем вижу все больше разбитых стеклянных перегородок, разбитых тротуаров, уголков плиток на клумбах, на проходах, погнутые, погнутые, наклонившиеся, покосившиеся знаки, мусор, грязь, пятна и многое-многое другое. Знаете, это... Это делают обычные люди. Это делают те самые люди, которые нас окружают. Когда мне кто-то говорит о том, что это единицы, их типа немного, и с этим скоро справятся, потому что район еще как бы настраивается, все приведут в норму, все будет красиво. Я отвечаю, что знаешь, вот когда красивые стеклянные двери на входе в твой подъезд будут разбиты, когда начнут гадить в лифтах отис, красивых таких, хромированных. Вот тогда мы вернемся к этой теме и поговорим о том, что такое общество и кто такие люди. И как сильно они заслуживают ту власть, которая ими управляет. Потому что власть, в частности, если это диктатор, это один человек. Но все, что идет дальше, Самые самой верхней ступеньки, ниже, ниже, ниже и до самого основания, это все те, кто его поддерживает. Потому что люди не интересуются законами, люди не имеют финансовой грамотности, люди в принципе не знают своих прав. И то, что им говорят, они и делают. Как называется существо, которое делает исключительно то, что ему говорят? Которое мыслит чужими идеями, чужими постулатами, чужими правилами, чужими лозунгами. Как можно назвать это баранье стадо? Скажите мне, пожалуйста. Я наблюдаю войну, на которой воюет сейчас. Со стороны агрессора там, ну, несколько сотен тысяч человек. Уже много погибло, ранено, было взято в плен. А они все продолжают наступать и наступать. Сколько лет, сколько месяцев это все длится, и они продолжают это делать. Скажите мне, пожалуйста, кто эти люди? Кто эти люди, что пришли на чужую землю, в чужую страну, даже не со своими идеями, даже не со своими мыслями? Убивают мирных граждан, насилуют, грабят. Творят бесчинство, беспредел. Стреляют в них. Кто эти люди, которые пришли с оружием? Это диктатор? Нет. Нет. Это его приближенные министры? Нет. Это их дети? Нет. Это обычные люди. Каковы причины? Ну, кто-то подвержен сумасшедшим идеям о том, что он борется с фашизмом. Кто-то считает, что это земля по праву их. Вообще само такое утверждение оно требует очень глубокого изучения. Почему? Потому что их это чья? Начнем с этого. Из чего это вдруг она ваша. Чем вы отличаетесь от обычных бандитов? Чем вы отличаетесь от бандитов? Я не уверен, что они правы. Кто-то идет за деньги, потому что у него огромная гора кредитов, долгов. И он думает, что он там не погибнет, что он заработает деньги, что его не обманят, что он вернется, не обманут, извините, что он вернется живым. И все будет отлично. Кто эти люди? Эти люди обычные граждане. Те, кто не думают своей головой. Это идиоты. Это те самые идиоты, представители регресса, те самые людоеды. Наши соседи, наши друзья, наши коллеги, наши знакомые, родственники, наши дети, братья, и отцы. Вот кто эти люди. Вот из чего состоит общество. Общество, которое является врагом личности, я всегда об этом говорил. И это общество, оно исключительно тупое. Когда ко мне приходит кто-то наглый и начинает что-то мне утверждать, доказывать мне, что я ему что-то там должен, я обращаюсь к кодексу, начинаю манипулировать статьями кодекса. И громогласно заявляет ему человек прямо в глаза. На какие статьи он прямо сейчас уже может претендовать. Почти всегда эти люди просто убегают. С другими я решаю вопрос немножко иначе. Люди глупы, они не знают своих прав. Они на шаг вперед не думают. Виноваты они, виноваты их родители, что не воспитали. виновато само общество, Но кто это общество? Это мы, это не кто-то другой, это, это не какие-то люди с другой планеты, это мы, это наше общество. Мы просто не делаем того, что должны делать. Мы не изучаем, мы не стремимся, мы не делаем, мы не воспитываем, мы не регулируем. Кто так поступает? Баран. Баран. В прямом смысле слова. В чем разница между бараном и членом общества? Никакой. Внешне. Ну, только внешне. Но поставь его на четвереньки. Шкурку на него повесь. Вот тебе и баран. Рога и так у них у многих есть. Так что... Я буквально вчера узнал об одном человеке. По-моему, в Смоленске. Не буду спорить. Ну, не, не буду утверждать. Я как не придал этому значения. Так вот, этот человек... Уже более четырех месяцев. Каждый день выходит на улицу с плакатом «Нет», «Две звездочки» и «Нет». Ну, я думаю, всем понятно, что там написано. Этот человек каждый день выходит, и каждый день на него нападают, там обливают его грязью, ему пытаются плевать в лицо, дерутся с ним, представляете? Проходящие мимо люди, люди ли, люди ли проходящие мимо. Бараны. Проходящие мимо бараны. И они пытаются ему что-то доказать. Они кричат ему в лицо, что он должен уехать из страны, потому что это их страна. А с чего это вдруг? Это ваша страна. Кто сказал, что ты государство, что ты целая страна, что ты вправе решать? Чем твое мнение отличается от мнения другого? Вернее, чем твой приоритет твоего мнения, чем отличается от приоритета мнения другого? Какой хрен ты запрещаешь другому человеку иметь свое мнение? Хочешь с ним подискутировать? Подойди, поговори. Но они не умеют, они не могут. Все, что у них есть, это агрессия. Знаете, каких блогеров я не смотрю? Принципиально. Тех, кто использует яркие картинки, громкую музыку, такую в такт теме, которую они выдают. Такие агрессивные, яркие заявления. На что это похоже, как вы думаете? На пропаганду. Я стараюсь свои видео доносить для человека, информацию в своих видео доносить абсолютно просто, абсолютно доступно. Стараюсь быть информативным. Всегда отвечаю на комментарии, всегда отвечаю на вопросы. Я веду диалог. И может быть из-за этого я уже много лет нахожусь в теневом бане YouTube. Вы мне не помогаете. Никто из вас... Нет, ну, врать не буду. Единицы, да, есть, кто помогает мне просмотрами, колокольчиками, там лайками, на безопасных для них видео. Такие есть, за которые не привлекут. Пишут комментарии, ставят лайки, репостят даже некоторые, потому что я вижу, где идут мои видео, на каких платформах. Люди помогают. Только этого недостаточно. Несмотря на то, что у вас тысячи, вы совершенно неактивны. Поэтому я, наверное, на этом видео... Приостановлю деятельность на Ютубе. Я не вижу в этом пока никакого смысла. Это 1050-е открытое видео. Думаю, хватит достаточно. Люди вокруг нас идиоты. Люди вокруг нас дегенераты. Может быть, это даже кто-то из вас. Тех, кто смотрит меня. Народ действительно заслуживает свою власть, абсолютно точно, потому что власть укрепляется и превращается в диктатуру только с молчаливого согласия и позволения общества, народа, если хотите. Мне мой родственник сказал, молодой парень, сказал, да что конституция там, она же не работает. Я говорю, а ты знаешь, что она не работает как раз по той причине, что большинство, и ты в том числе, вы говорите, я хочу жить спокойно. Я не лезу в политику, я ей не интересуюсь. Я знаю, что это грязь. Да, политика грязь. Там столько мусора, там столько фальши, там столько лжи. Но если не интересоваться миром вокруг себя, мироустройством, если не интересоваться законами, правами и всем остальным, что нас окружает, Раз уж мы находимся в социуме, как ни крути, раз уж мы живем в государстве, на территории какой-то страны, и там существует целый ряд правил, сводов, законов и всего остального, то как этим можно не интересоваться? Это ведь подобно тому, что рулить машиной, не зная правил дорожного движения, не зная того, как устроен твой автомобиль, как он работает, как им управлять. В чем разница? Разницы нет. Это именно так. Именно так и выглядит. Именно так и происходит. Мы все дружно едем в автобусе, имея возможность влиять на управление. Но, но нам насрать. Просто насрать. Какой там бухой водитель? Какой у него стаж? Водил ли он когда-нибудь автобус? Знает ли он, куда он едет? Нам плевать, картинки за окном меняются. Не на самые лучшие, но нам плевать. У меня есть восхитительное стихотворение. Оно называется «Кому сейчас нужны поэты?» Исключительно актуальное. Вот и все.